в этой коллекции больше ста монет Европы, которые я собрал за это последнее время, друзья, среди этих монет тоже есть очень редкие и дорогие монеты, так что просматривайте, если у вас тоже есть такие монеты, то будете знать информацию о своей монете, но прежде чем перейти к этому видео, я прошу гостей нашего канала Подписаться на канал. Мои подписчики знают, что Coinaz это нумизматический канал, на котором показываются только монеты, информация о монетах, цены монет. друзья, я приблизил, чтобы вам было лучше видно, какие монеты. Это все монеты Европы последнего столетия, я собрал здесь коллекцию и показываю вам, у многих есть такие монеты, и многие задаются вопросом, как продать, как узнать цену монеты, под этим видео есть ссылки на мой Facebook, Instagram, также на мой веб-сайт, на котором проводится продажа монет, это бесплатное объявление вы можете зайти на веб сайт зарегистрироваться выставить свои монеты и как знают мои подписчики скоро я открываю мобильное приложение купли-продажи монет и все кто зарегистрированы на сайте а также мои подписчики youtube будут высланы ссылки на это приложение и любой кто захочет с любой точки мира сможет зарегистрироваться в этом приложении и реально продавать свои монеты друзья нумизматика существует очень давно монеты всегда были это история и с каждым годом друзья цены на монеты меняются увеличиваются то есть монета стоящая два года там назад 30 долларов В 2021 году уже стоит. 200-300 долларов, поэтому собирается монеты, это неплохое вложение, друзья, многие спрашивают цену своих монет, цена монеты зависит от состояния монеты, от ошибки при чеканке, от года выпуска, есть монеты, которые выпускались минимальным тиражом и в данный момент они стоят очень больших денег и больших денег стоит еще и ошибки при чеканке бракованные монеты Друзья, как вы видите по одной я показываю это монеты всей европы здесь собрана полная коллекция всех монет европы то есть те которые у меня имеются эти монеты большинство выставлены на моем веб-сайте я как продаю так и покупаю монеты если у вас тоже есть интересные монеты, которые стоят денег, и вы хотите узнать реальную цену, то можете мне написать в WhatsApp. Ссылка на WhatsApp по этому видео. Интересные, редкие, дорогие монеты я сам перекупаю. Покупаю и переподаю. Друзья, опять же, прошу вас, не забудьте подписаться, поставить лайк, пересылать это видео своим друзьям в социальных сетях мне будет большой помощью и не забывайте о том чтобы иметь возможность подписаться оформить платную подписку и быть одним из первых кто будет тестировать мобильное приложение мое новое мобильное приложение первые 100 человек я приглашу чтобы они протестировали выставили свои фото бесплатно это все будет Друзья, также вы можете писать свои email-адреса в комментах под этим видео. Я просмотрю email-адреса и вышлю тут ссылку на приложение этим людям. Итак, многие из вас могут подписаться в спонсорство, спонсорские подписки. Я все просматриваю email, которые мне высылаются этими людьми. Стоимость всего лишь $1. доллар. Это будет для меня большой поддержкой. Всем большое спасибо, друзья. До свидания.